Здравия, друзья! С вами на связи Залевский Денис. И сейчас мы записываем очередной урок по обработке сообщений в ВКонтакте и э, в других соцсетях. Значит, видим, э, специально не заходил, ну, то есть не обрабатывал сообщения. Э, полдня сегодня сообщения и заявки в друзья висят. Также видим, что э, заявки, которые висят в друзья, да, то есть это э, те люди, которые самостоятельно добавились ко мне в друзья. А еще видим, что э, робот работает, и у меня вот получается за два дня, я буквально позавчера записывал видео, у меня было там 2000-200 там, с чем-то человек. То есть около 200. 250 примерно человек добавились друзья за пару дней. А, так. Значит, с чего мы начнем? Значит, начнем с обработки заявок в друзья. Видим, что у нас тут висят сообщения. Добавляем. и оставим человеку сейчас письмецо короткое информативное письмо так вот различные видео у человека смотреть, напишем письмо. А для этого что возьму, сделаю, значит, такое маленечко компиляцию. Возьму все сообщение ему скидывать не буду, так как сильно много ссылок текста. А скину вот такое вот коротенькое.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 вот это письмо и человеку значит и еще вот добавлю ему наверное так информацию по призм вот таким вот образом Заходим к следующему. Кирилл Краснов. Заходим на страничку. Видим, что на аватарке стоят какие-то свидетельства, удостоверения. Дистанционное обучение строительным и рабочим специальностям. Восстановление трудового стажа. Все для вахты. То есть человек занимается изготовлением документов, судя по всему, и ведет набор значно на дистанционное обучение строительным рабочим специальностям. Нажимаем «Написать сообщение». Так, Возьмем... Вот таким образом. Раз. Два. И опять. Значит, вот видео по призму. Человеку скинем. Вот таким образом. Угу. Ставим. скопирую текст давай копируйся что-то не копируешься все чтобы уже таким таким текстом всем ответить алексей брат ССР, военный билет, Министерство обороны. Все, у человека видим. Есть информация на странице по кодам валют. А, информация актуальная. А, многие люди, я в том числе, оплачивал а, услуги ЖКХ согласно кодам валют. Кто, если не в курсе, то обязательно разберитесь. В Ютубе сейчас много видеороликов по этому поводу что у всех у всех людей значит и юридических лиц банковские счета имеют код валюты 810 рур который отменен с 2004 года и у российской федерации был официальный код валюты 643 руб вот но значит первое первого Января 2018 года там было внесено изменение в классификатор валют, по которому у Российской Федерации должен был стать значит, код валюты 810 сур. Ну, каким образом? То есть вот видим, да, что все это написано здесь описано. Советский рубль. Замечательная информация. Очень грамотная, полезная. Обязательно поделимся этой записью. Вот можем, видим, да, что можно дать медикам вот эту справку, если они хотят сделать прививку ребенку. Гарантийное письмо где а, врач расписывается, врач-педиатр, иммунолог, главный врач расписывается. Подтверждаем качество прививочного материала, прививки, копия сертификата, качество прилагается, оригинал хранится там-то, там-то. А, нами обследован пациент, противопоказаний к данной прививке не имеет. Гарантируем отсутствие каких-либо осложнений или последствий, После переивки несем полную материальную и уголовную ответственность за здоровье и жизнь нашего пациента. Ну, нормальная такая справочка. Также можно поделиться и... Хорошо. Так, напишем сейчас сообщение человеку. Отправить. Проходим далее, Григорий Оганесян, вот тут у него разная информация, просто отправим письмо человеку со своей информацией, Константин Гриневич. видим, что человек занимается участвует в бизнес молодости то есть есть такой проект битва бизнес молодость где ребята рассказывают как вести свой бизнес в интернете и так далее поэтому ему будет скорее всего интересно наше предложение по автоматизации так так так возьмем значит вот этот текст скопируем его так И вставим вот таким образом. Вместе с PRISM. Так, Ильдус Шарипов у нас еще остался. <coughs> так. Тут разные эзотерические заметки у него. Хорошо. Также отправим человеку сообщение касаемо призм ставим все письма можно э, менять переделывать постоянно улучшать дорабатывать и приводить значит к удобным вариантам проверять какие варианты лучше работают, что лучше делать, что, чего лучше не делать и так далее. Так мы видим, всех добавил друзья, кто ожидал. Всем отписались. Теперь поработаем с сообщениями. Видим, Иван Чупров скинул мне номер кошелька. чего это у нас началось, сейчас посмотрим. Вот, здравствуйте, Денис. Иван мне писал 4 февраля. Вышел на вашу страницу через ролик о паспорте СССР. Хочется верить, но нет пока времени проверить на собственном опыте. И впервые услышал о призме. Как давно она существует? Я им пишу, здравия 17 февраля будет год. В марте уже а, будет год, как существует. Да? В марте уже на ICO выйдет. Сейчас стоимость монеты 1 доллар, будет только расти. Посмотри это видео, потом создай кошелек, чтобы я подарил тебе монету. Отправил человеку видео, что такое призм, инструкции по активации, инструкции для снятия, как установить ноду и ссылка на группу. Человек невнимательно посмотрел, пишет, создал, далее, что момент с паролем и 16 английских слов для меня в данный момент важен. Да, когда создаешь кошелек, сохрани пароль от кошелька. Это 16 английских слов. Если ты его потеряешь, то не восстановишь уже никак. И видим, что человек невнимательно посмотрел инструкции, потому что отправил мне только адрес кошелька. То есть мне еще нужен публичный ключ для того, чтобы сделать ему перевод. Я ему напишу. Иван Дубурогов времени суток отправь мне публичный ключ чтоб я смог перевести тебе монету Если не понял, что это и где его брать, то посмотри внимательно инструкции, что я тебе давал. И сделаем скриншот человеку сейчас покажем чтобы было ему удобней заходим в кошелек призм нажимаем на сиреневую ссылочку которая посерединке сейчас сообразит видим публичный ключ вот он находится и сейчас сделаю скриншот при помощи программы joxy и укажу человеку что вот он публичный ключ вот пишем личный ключ все замечательно сохранили возвращаемся в контакт вот пример Идем дальше. А сегодня также пишет мне человек. То есть писал 4 февраля. Привет, а ты где паспорт получил ртш В паспортном или где еще? я Смотрел видюхи. У тебя много информации для размышления Рад помочь информации. Паспорт получил в Москве. Если есть вопросы, обращайся. Ну и тут ему скидываю заготовочку про автоматизацию и про призм. Добрый день, человек пишет. В Бересинске живешь? Я сам в юртах живу. Да, бересинские земляки, получается. Сергей пишет, да, Да, если что, можно двигаться вместе, если есть общие идеи. Ну вот, замечательно. То есть даже через соцсеть да, нашли, нашли земляка. А, живет в 20. Ну, получается, Юрка от нас находится в 20 километрах. То есть не недалеко. Да, конечно. Нужно обсудить. Да, да конечно, можно будет встретиться. живую Уберемся, как придет время ну, потому что я знаю что всему свое время и раз нам суждено было пересечься с этим человеком то соответственно это было не зря Здравствуйте, Денис. Раз знакомство, считаю, что общение в сети очень интересно и полезно. Свои взгляды на бизнес излагаю на сайте малмайбизнес.ком. Буду рад обмену информацией взглядами на проблемы бизнеса. Приглашаю в свою группу. Посмотрим на сайт человека. То есть человек тоже, да, продвигает бизнес в интернете. Вот, видим у него тут посты, все, человек сам занимается развитием бизнеса, поэтому ему очень будет интересно наше предложение по автоматизации. И пишем здравия. Сюда можно вставить, даже вот таким образом уже ой, не то уже готовую заготовочку. Все. Человек посмотрит про автоматизацию. Следующим этапом отправлю ему уже ему информацию по призм. И допишу что посмотри это видео. Все, что тут озвучено, уже запущено и находится в процессе мы развиваем свои проекты при помощи автоматизации успешно <звук> и думаю что следует человеку скинуть еще вот это вот оконцовочку текста что Если у вас возникнут какие-либо вопросы, можете заказать обратный звонок, звонок, написав ответ на данное письмо, и указать номер телефона или логин в скайпе, либо можете сами обратиться по контактам. Все, значит, обработали сообщение. Следующее. Приветствую, рад, что удалось познакомиться с вами, даже если мы еще не общались лично, я верю, что наше знакомство сможет принести пользу, и мы сможем многому научиться друг у друга. Немного о себе. 30 лет живу в, в Санкт-Петербурге, занимаюсь бизнесом, монтаж, продажа, сервис, системы вентиляции, кондиционирования воздуха. Ищу партнеров по интересам. Группа, сайт, почта. Все. То есть вот человека уже можно регистрировать в призм. Номер телефона. Звоните, пишите, оставляйте заявки. Постараюсь ответить на все интересующие вас вопросы. Все отлично. Зашибенно. Так, сейчас мы человеку также отправим заготовочку. Вот таким вот образом. Ctrl-C. Ctrl-V вставить. Напишу посмотри информацию и если и обязательно дай знать будет удобно связаться. Ну и также, думаю, будет целесообразно указать. контакты. Вот таким образом. Для... Значит, можно, в принципе, подписаться, вступить в группу человека. Таким образом, мы сделаем первый шаг к человеку, встречу. И напишу, что в группу вступил. Все. Можно это прикрыть. Так, остальные сообщения. Здравствуйте. Мы не знакомы. Расскажу вам немного о себе. Я в поисках друзей, возможно, клиентов или партнеров. Сейчас я сотрудничаю с хорошей командой и компанией Elysium. Более подробно об этом написано у меня на стене. Еще я веду группу и блог про бизнес. А вы чем занимаетесь? То есть видим, да, что люди многие сами спрашивают чем занимаемся и так далее. То есть многие люди ведут свои дела в сети я считаю целесообразным отправить этому человеку вот в таком виде текст про роботизацию то есть коротко о нас про роботизацию и про призм информация отправим и также а, где это где это ой не то. И, конечно же, нашу оконцовочку с контактами. Ставим. Открываем. Следующая. Женя Никаноров. Денис, можешь дать конкретный адрес, где можно получить паспорт по приемлемой цене, чтобы не ездить, получать его за 400 километров? Так. Человек, с человеком видим, что давно ведем переписку с 20 декабря. Он наткнулся на тех, кто выдает вкладыши. Значит, Адреса человека мы не знаем, поэтому мы сейчас у него уточним, что для эффективного обмена информацией, чтобы человек прислал свои данные, регион проживания, город, телефон и так далее. И также у нас существуют контакты паспортистов. Видим, что сейчас их не так много, но в ближайшее время уже их будет становиться больше и больше. То есть работа в этом направлении ведется. Ну и посмотрим, в зависимости от того, что человек ответит, свяжемся с ним. И я им посоветую того или иного паспортиста. Так, все, тут у нас остались группы. Угу. Все, видим, что еще один человек пока не ушли еще. Хочет добавить, в друзья, ставим вам заявку. Посмотрим на Михаила Родного, Сочи. фотографии у него высоток ну понятно сочи курортный город строительство различных отелей зданий там развивается постоянно так скинем человеку информацию мышка мышка мышка так рад видеть друзьях коротко о нас про автоматизацию пока не буду человеку подсказывает мне ощущения мои что лучше отправить ему информацию по призму Что такое призм? <coughs> Посмотри информацию. Так и знать ладно не надо так писать посмотри информацию и жду от тебя вопросов если что не поймешь нет так неверно тоже Посмотри информацию и обращайся. Помогу завести кошелек и подарю. Так будет лучше. Все, отправили. Так, контакт пока оставляем в сторонке. И переходим на одноклассники. Заходим в оповещение. Вот сюда. Защити Родину, распространи слово правды. Дмитрий Морозов. Ну давай, присоединимся. Так, видим, что у человека день рождения. Поздравьте Александра Ирхина с днем рождения. Нажимаю на человека. Сейчас откроется он у меня. Нажимаю написать сообщение. У меня также есть заготовочка, которая поздравляю людей. И сейчас я ее планирую доработать прямо под видео видим тут у нас текст поздравляю тебя с праздником желаю тебе успехов в делах доброго здравия и в подарок отправляю тебе это видео все значит допишем сейчас После просмотра обращайся, помогу, помогу, ну, все-таки даст создать тебе кошелек и подарю твою первую монету и ставим каких-нибудь смайликов так где у нас смайлики Что такое где смайлики почему-то какие-то картинки Видимо здесь нет. Так, ладно, отправим в, так, в таком виде. Сейчас можно скопировать. Текст. Заходим далее в оповещение. Закрываем, так как мы уже его поздравили. И открываем следующего человека. Написать сообщение. Вставляем готовый текст. Отправить. Опять в оповещение. видим, что человек хочет подружиться, принимаем. есть еще такой вариант, то есть можно вот видеть общих друзей, да, то есть возможно вы знаете ее друзей, то есть можно также отправлять заявки на добавление друзей, друзей. так. Приветствуйте своего нового друга. Так, сейчас мы в поздравлялку вставим доработанный текст. Этот будет у нас один из вариантов еще дополнительно. Вариантов может быть сколько угодно. То есть можно использовать стихи. Можно использовать различные открытки, картинки и так далее и тому подобное. Отправим вот такое вот сообщение. Оповещение обратно. Так. Екатерину с днем рождения. Сейчас поздравим. Открываем нашу поздравлялку, делаем, которая вот недавно сделал, вставляем, смайлики у нас так и не появляются, видать не предусмотрено сегодня. Таким образом, потратили мы, сейчас посмотрим, сколько у нас тут уже идет запись, 37 минут, ну 37 минут в развалочку, в развалочку вообще, то есть, можно потратить на эти действия, было всего лишь минут 15-20. Таким образом, небольшое количество времени занимает обработка сообщений при, должном, при должной скорости. Ну и видим, там осталось еще немного сообщений в чатах. Вот, что это у нас добавли, добавленные друзья. Да? Новый человек добавился в друзья. А, и его вот также поприветствуем. Вот этим текстом. Вставляем. И а, делаем еще так же вот. По концовочку на концовочку вставлю так будет удобней И нажимаю отправить теперь скопирую его. В таком виде разошлю всем новым друзьям которые добавились у нас на одноклассниках кстати в автоматизации уже со вчерашнего дня угу. запущены еще одноклассники в автоматизацию Сейчас пока идет настройка. И уже буквально там на днях, сегодня, завтра, послезавтра у нас одноклассники начнут работать также, Как и контакт. Так, ну все, мы видим, что Сообщение обработали. Так, пока закроем. Видим, да, что я поделился материалом с, со странички человека. Теперь человек с моей странички делится какими-то материалами. Все, то есть идет бомбардировка информационная, скажем так, интернет-пространство. Таким образом, все это работает. Ладно, друзья, тогда на этом пока завершим. В ближайшее время от, от меня будет поступать большое количество инструкций. Буду все показывать на видео, как работать с соцсетями как работать с автоматизацией и роботизацией, как использовать это во благо себя и своего проекта. До новых встреч. Благодарю всех за внимание. Всего всем доброго.